здравствуйте с вами Сергей Бердачук и сегодня я хочу поговорить про запись видеороликов для вашего бизнеса это позволяет раскручивать ваш сайт еще больше приводить еще больше клиентов не такая сложная операция и обязательно надо внедрить в ваш бизнес это позволит вам получать еще больше клиентов и также помогает в написании этих статей потому что записать ролик порой быстрее получается чем писать статьи есть какая то проблема тема которую вы хотите, ключевая фраза по которой вы вот выделили набор семантического ядра, те ключевые фразы, по которым вы хотите раскрутиться, вы под них создаете сценарий. Всегда держим в голове вначале цель, какую вы хотите получить от этого видео. Цель это то действие, которое вам нужно сформировать у клиента. Например, позвонить. Позвонить на ресепшн, заказать звонок, то есть обратный звонок, например, ввести форму данные и заказать звонок вести e-mail, получить какие-то данные консультационные, там, брошюру скачать и так далее. То есть вы всегда должны иметь в голове предварительно перед тем, как писать видео, эту цель. По теме мы пишем сценарий. То есть раскадровку вы планируете, что будет в этом видео. Если вы специалист, ну, например, вы специалист по болям в спине, да? по сценарию мы расписываем pain, мы pain solution. То есть это боль, больше боли, решение это не обязательно опять же, медицинская тематика это везде так работает но имеется в виду, что проблема клиента усиливаем проблему и даем ему решение и в конце концов подводим к тому что одно из этих решений это ваша фирма ваши услуги которые может помочь клиенту поэтому мы прописываем именно сценарий что мы хотим сказать делать большие ролики в общем то не обязательно на самом деле достаточно 2-3 минуты даже одной минуты в одну минуту можно вложиться вполне неплохой ролик написать запись видео для записи видео опять же не надо вам супер крутого оборудования достаточно обычный фотоаппарат современный практически все современные фотоаппараты записывают видео рассматривайте те аппараты которые записывают видео в HD формате желательно формат 1280 на 720 это минимум чтобы писал 30 кадров в секунду ну это порядка 200-300 долларов фотоаппарата дешевые. Есть, конечно, более крутые, там, типа Nikon 7700, вполне крутой такой достаточно аппарат. Можно по минимальной цене где-то около 800 долларов купить, но там супер крутое качество. То есть специальной камеры вам даже для этого не надо. Фотоаппарат можно использовать и для видео, и для фотографий. Источники света желательно разместить справа-слева вокруг источника, который снимается. Стойка. Фотоаппарат должен быть на стойке уровень на уровне глаз, желательно. То есть стойка достаточно высокая. То есть при выборе стойки вы выбираете ее достаточно высокую, чтобы она на уровне глаз человека, чтобы он мог смотреть в камеру и не было искажений таких больших. Ну, и желательно третий источник света сверху, но опять же, зависит именно от композиции, какую композицию вы будете выбирать. Фон за человеком. Если у вас возможность в вашем офисе. Выбирайте такое место, где человек, будет видно, что это конкретно ваша фирма. Здесь название фирмы, если есть возможность. Может быть специально есть стенды, которые типа плаката, то есть натягиваются на стойках с названием вашей фирмы. То есть, тогда вы можете все время один и тот же фон, который будет запоминаться, который будет стилем вашей фирмы. Есть возможность купить зеленый такой специальный фон есть для этих целей. Когда обработка делается, он заменяется на любую картинку. Есть остается просто человек, и сзади заменяется любая картинка. Такая техника применяется в профессиональном видеообработке, но в общем-то в любительских условиях достаточно просто это тоже делается. Рекомендую сделать лист с тезисами, которые именно описывают напоминание человеку, что он должен рассказать. То есть он должен рассказать тему, проблема, усиление проблемы, решение проблемы и. Цель. то есть четыре пункта, которые надо, вот именно последний пункт обязательно расписать, позвонить, записаться, про... отправить e-mail, заполнить форму, то есть то, что человек должен сказать в самом конце видео, вот это вот часто обычно забывают эту последнюю фазу, которая обязательно должна быть в вашем продающем видео. После того, как вы пишете видео, используйте еще дополнительный источник звука, записи звука. Любой фактически диктофон и петличный микрофон, который крепится на некотором расстоянии. Это обеспечивает достаточно высокое качество. То есть, то, что с камеры далеко в микрофон, качество звука гораздо лучше с диктофона получается. Не на профессиональном, конечно, уровне, но вполне приемлемое для записи. Фотоаппарат, может быть, даже Appleский iPhone. Не принципиально какой. Важно, чтобы он писал видео. Единственное, что обращаю внимание, если вы пишете фотоаппаратом, не ставите вертикальную. Бывает на... Когда на телефон снимают, ставят вертикально получается, никто не несет. Потому что когда публикация идет в интернет, она все равно горизонтальная. Обработка видео. Видео мы склеиваем. вначале очищаем аудиозвук. Выравниваем дорожку и после этого мы склеим этот звук с видео. Подготовленное видео обзываем ключевой фразы на русском языке. Ну, обычно это ключевая фраза MP4 и публицируем его на YouTube. После этого пиар видео в различных соцсетях. Покупаем ссылки, пиарим во всех своих ресурсах, чтобы получить сразу поток ссылок на ваши видео работает точно такая же система как при поисковой оптимизации Обращаем внимание на композицию желательно чтобы ваш человек которого вы снимаете он находился не в центре экрана а по сетке есть в фотоаппарате сетка можно включить по которой в идеале на пересечении должен быть либо здесь либо здесь лицо тогда получается правило золотого сечения если вы видели Леонардо да Винчи, такая есть картинка, там где человек такой, так вот. Вот это вот критерии восприятия людьми гораздо выше получается, когда сделана правильная композиция. И хороший фон, естественно, подобран. Если вы это снимаете видео на каком-то пляже, там, в каком-то лесу, тоже фон выбирайте так, чтобы по каким-то критериям... В общем, от фона действительно многое зависит. Применяйте эти техники. С вами был Сергей Бердачук. Это сайт проекта больше .ру. До свидания.